Здравия, друзья! На связи Мошкин Владимир. Продолжаем серию интересных видео. И сегодня у нас Вести экономика. Сайт Вести экономика. Китай и Индия выкупили все золото с лондонской биржи. На лондонской бирже металлов практически не осталось реально физического золота. Верен председатель одного из, одного из крупнейших горнодобывающих металлургических холдингов России <coughs> – Петропавловск Питер Хамбо, Хамбро. Как он заявил в ходе своего интервью на телеканале Bloomberg TV Индия и Китай, за последние годы практически подчистую выкупают реальное золото с лондонской биржи Индия и Китай – Выкупает золото в огромных количествах. Практически невозможно найти на рынке в Лондоне реальное физическое золото, чтобы отгрузить его в эти страны. Мы постоянно получаем запросы из России на поставку золота в Индию и Китай, поскольку реального металла ни у кого нет, только пустые обещания. Лично я не шутку не, шу, не на шутку обеспокоен тем, что на рынке на этом рынке бумажек будет поставлен крест. Люди просто скажут Извините, но мы ликвидируемся, и на этом все, заявил Хамбург. Как отмечает руководитель сингапурского офиса компании billionstar.com Торгни Персон, эту информацию подтверждают в компании Амарк, в одном из крупнейших в мире оптовых дилеров драгоценных металлов. Компании сообщили, что они были вынуждены остановить прием заявок на канадские серебряные монеты ⁇ Клиновый лист ⁇ а также на ряд других популярных золотых и серебряных монет. У нас по-прежнему есть наличие... Большинство наименований нашего ассортимента, поскольку мы успели пополнить свои запасы. Однако в сложившейся ситуации нам вряд ли удастся быстро пополнить их, когда товар будет распродан, заявили представители компании. А Марк также отметили, что резкий рост дефицита как на оптовом, так и на розничном рынке драгоценных металлов является серьезной угрозой для мировых финансовых рынков. В том случае, если бумажные контракты на поставку золота не начнут стремительно дорожать, нас ждут большие неприятности. Если начнутся перебои в сегменте крупных партий, например, 1-килограммовых золотых слитков или тысячи унций серебряных слитков, всем станет ясно, что король-то голый отмечается в сообщении компании. Ранее издание «Финанс Таймс» опубликовало материал, согласно которому в Лондоне резко возросли ставки на заем физического золота. Эксперты объясняют такую ситуацию тем, что дилерам нужен металл для поставки на золотоперерабатывающие заводы в Швейцарии, прежде чем они, он, оно будет переплавлено и отправлено в такие страны, как Индия и Китай. Рост процентных ставок свидетельствует о наличии дефицита на физическом рынке золота с немедленной поставкой, заявил аналитик Митсубис Джон Батлер. Рост процентных ставок свидетельствует о наличии дефицита на физическом рынке золота с немедленной поставкой. Вот такие вот дела, ребята. Поэтому давайте будем отходить от золота, которое исчерпаемо от бумажных денег, которые печатаются просто на принтере. И тот, кто их печатает, владеет миром. От электронных денег, которые у нас на пластиковых карточках в банках, которые вообще ничего не стоят. Перейдем к цифровым деньгам, криптовалюте, которая сама по себе ну, цена своей технологии шифрования. То есть наполнена именно вот этим ресурсом технологии шифрования. Что и, э, выпущенные монеты невозможно подделать, напечатать, копии их и так далее и тому подобное. Что каждая выпущенная монета, криптомонета, я имею в виду, она по себе, сама по себе уникальна. <coughs> Для получения безвозмездно в пользование криптомонет обращайтесь ко мне в личку. Вот моя страница ВКонтакте, Владимир Мошкин. Здесь на странице у меня закреплена информация о том, что такое криптовалюта призм, как завести себе кошелек и написать мне данные своего кошелька, чтобы я вам подарил первую криптомонету. Благодарю всех за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезным. До скорых встреч!